Смело товарище в ногу, духом охрепнем в борьбе, царство свободы дорогу, грудью проложим себе, царство свободы дорогу, грудью проложим себе, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой.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 Черные дни миновали, час искупления пробил, свергнем могучей рукою, гнет роковой навсегда, и водрузим над землею красное знамя труда, и водрузим над землею красное знамя труда. Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе. Царство свободы дорогу Крудью проложим себе. Царство свободы дорогу Крудью проложим себе.